Всем привет! С вами снова интернет-магазин «Водолей» и сегодня мы с вами поговорим об управлении для насосов как поверхностных, так и скважинных, так и колодезных Какие устройства могут применяться для, их, для управления этими насосами и чем они существенно отличаются между собой Итак, мы выделим, в принципе, три основных системы управления насосами Это реле давления по давлению, которое управляется Потом реле потока, которое управляет насосом по потоку и отдельная группа немножко стоят частотные преобразователи инвертора, которые управляют той же по давлению, но при этом поддерживают постоянное давление не в зависимости от изменяемого расхода. Итак, по порядку. Механическое реле давления, что оно из себя представляет. Они могут выглядеть так, так, так, так, так. То есть это различные устройства, которые функционально имеют диафрагму на которую дает давление и систему рычагов и механизмов которая при достижении верхнего уровня давления у выставленного нами выключает насос и нижнего включает реле давления чем они могут между собой отличаться это собственно производителем польские итальянские толтехника итал исполнение такого же реле ПМ5 с градуированной шкалою гайка вращающаяся накидная Размерность 1,4 дюйма. Резьба может быть внутренняя, может быть наружная. Реле низкого давления это реле с так называемого сухого хода. Оно сделано в обратную. То есть когда давление падает, насос не включается, а наоборот выключается. Оно отличается от обычных механических реле давления наличием кнопки сброса. То есть принудительный запуск. Когда у нас первый запуск, допустим давления нет, соответственно насос выключен, мы его нажимаем. Держим, запускается, насос дальше отпускаем, работает, когда давление достиглось. В обычном реле давления этого нет. И есть комбинированное реле давления, которое включает в себя точно так же защиту от сухого хода, и в ней встроен такой рычажок для принудительного запуска и выключения насоса по необходимости. Сейчас разберем, как же они работают. Итак, рассмотрим принцип действия реле механического. Ну и в принципе управление по давлению, по двум давлениям, нижнему и верхнему. Сделаем такой небольшой график. В нем отложим время и давление. Так как у нас со временем изменяется давление и происходит работа. У нас есть некое давление включения и давление выключения. Верхнее у нас давление, выключения, мы по верхнему выключаем насос нижнего, включение. Выключение, включение. Включился насос. У нас на нуле давление 0 в системе. Включили насос. Давление идет раз, выключился насос, потребление продолжается. Мы потребляем, потребляем, потребляем, доходим до нижнего раз, включился насос. Нагоняем, нагоняем, нагоняем, до верха дошел выключился насос и так далее и если у нас потребление прекратилось насос выключился и давление не меняется вот это принцип работы на э, реле давления с нижним и верхним мы можем верхнее увеличить или уменьшить нижнее уменьшить или увеличить но дельту там, э, сделать там 2-3 атмосферы чем больше вот эта дельта тем больше у нас запаса воды в баке и, соответственно, тем реже получается включение насоса, ну, при одинаковом объеме. Минус этой системы в том, что у нас постоянно давление прыгает в системе вот в этой диапазоне, от включения до выключения, к примеру, от двух до четырех или от одной до трех, как у вас там настроено. Поэтому же принципы работают электронные, стрелочные и блоки управления, которые точно так же управляются по давлению. Поднялись, опустились, поднялись, опустились. Как же работает реле сухого хода? Это то же самое реле давления, только наоборот. Оно по нижнему не включает насос, а выключает. У него в реле, в реле сухого хода определен некий уровень, при котором насос выключится. Это порядка 0,4 атмосферы. Можно регулировать. Соответственно, когда вот у нас работа насоса пошла, и тут в какой-то момент у нас там давление снижается, снижается, снижается, воды поступления нету, как только оно пересекло эту черту, насос будет выключен и сохранится его жизнеспособность на будущее. Принцип реле низкого давления. Насос будет выключен при достижении некого низкого давления. Это может быть заклинил насос, отсутствует электричество, или просто закончилась вода в источнике водоснабжения. Это сухой ход тоже по давлению. Для монтажа собственно, этих механических реле давления нам необходим будет еще 5-выводной штуцер и манометр. Манометр для индикации давления в системе, 5-выводной штуцер для удобства монтажа на трубопровод. Он включает в себя 5 выходов. Собственно, вход на воды, выход или наоборот не имеет значения. Ответвление на расширительный бак мембраны. Собственно, резьба 1,4 дюйма наружная под реле давления. И резьба 1,4 дюйма внутренняя под манометр. Реле давления может быть не только механическое, но также стрелочное и электронное. Чем они отличаются от блока управления? Реле давления просто имеет один вход. И, соответственно, монтируется просто ответвлением на трубопровод. Стрелочные реле давления управляются очень просто. У них есть стрелка, одна желтая, которая показывает давление включения, верхняя, красная, которая показывает давление выключения. Двумя винтами мы управляем самим реле, выставляя давление включения и выключения. Очень все просто и наглядно. В реле есть защита от сухого хода, но с ручным перезапуском. А есть версия с автоматическим перезапуском и с автоматическим перезапуском и управлением защитой от утечек воды. Монтируется на трубополурового трезьба 1-2 дюйма, имеет сразу в комплекте вилку и розетку. От насоса в розетку и само реле уже на розетку на питание или на щиток через автомат. Электронное реле давление имеет три модификации. Классическое RDE, реле давления электронное, РДУ и М мастер. Они отличаются набором функций, которые заложены в них, но по умолчанию все реле электронные снабжены такими функциями, как управление по давлению, включение, выключение, защита от сухого хода с автоматическим многократным перезапуском ну, с проверкой на э, наличие воды в источнике. И помимо этого защита от утечки трубопровода, это разрыва трубопровода с индикацией ошибки. В самом навороченном из электронных реле давления RD Master есть индикация неисправности гидроаккумулятора. То есть в настройках вы выставляете объем бака, который у вас есть, и в случае, если у вас порвалась мембрана или просто физически спустился воздух, насос начинает часто включаться реле анализирует это поведение и выдает вам ошибку и вы преждевременно не убивая ни насос ни окончательно можете выключить насос провести ремонт и обслуживание вашей системы теперь обратим свой взор на второй на вторую группу систем управления насосом это управление по потоку здесь уже не будет отдельно стоящего это уже проходные блоки управления которые анализируют поведение системы по потоку. Как же это выглядит, обратимся к нашей доске. Сейчас мы с вами рассмотрим управление по потоку, как же оно себя ведет в системе. Опять же, наша кривая с напор, с давлением и временем, и в управлении по потоку есть только единственный параметр, он может быть и регулируем, и не регулируем, в зависимости от управления, ну, блока управления который позволяет нам изменять давление включения, Оно может быть меняться, может в некоторых устройствах вообще не меняется. Соответственно, насос у нас, вот это наше давление включения некое, которое идет, и насос с точки 0 начинает работу. Вот мы один кран открыли, насос идет, идет, идет, и достигает рабочей точки, когда у нас расход равен, при создании давления расход постоянен, а давление достигло в насосе той -то рабочей точки, при котором это давление и расход постоянно как только мы открыли второй кран давление чуть-чуть снизилось опять же при постоянном расходе давление будет постоянно потом мы закрыли второй кран давление сюда вернулось вот. но давление всегда есть и расход идет датчик по которому насос выключается это поток как прекратить поток? Вода закончилась, насос выключился. Или же э, мы краны все закрыли, давление начинает нарастать и достигает некого максимума, когда насос уже качает, а ну, воду некуда вкачать. Всё, он может создать максимум 10 атмосфер, он их создал и производительность в этой точке равна нулю. Вот он достиг какого-то максимума и здесь насос выключился. Потока нет, насос выключился. Потом мы кран открыли, давление падает, падает, падает, падает, падает, падает. Раз вот этой вот точки включения достигла, и насос включился. И мы опять раз и вышли на ту кривую, при которой расход равен давлению. Ну, по, ну, по конкретному насосу это своя рабочая точка, конкретный объем. То есть это давление может быть, к примеру, при э, там, один и этот. Одному метру кубическому в час равно, здесь может быть при двух метрах кубических в час равно, вот. но для каждого насоса эта точка своя. Опять же, из минусов это высокое давление отключения. Мы можем единственного обрезать редуктор, поставить давление. То есть самой системе до редуктора будет, естественно, вот это высокое давление, но после него весь дом мы защитим от перепада давления. Вот. Но из плюсов это постоянное давление при постоянном расходе, при этом оно тоже может быть большое, здесь очень четко нужно подбор насоса осуществлять, иначе вы можете сделать даже при вашем ежедневном потреблении очень большое давление в системе. Поэтому лучше обратиться обязательно к специалистам при выборе такого управления и подборе насоса под этот блок. Вот. И отсутствие зачастую бака, если уже этот маленькая диафрагма или бачок встроен в сам блок управления. Ну, вот из плюсов. Вот. вот, в принципе, это поведение блоков по потоку. Собственно, так и действуют реле потока или блоки управления. Они могут монтироваться в системах без гидроаккумуляторов, так как нет накопления, а необходимый минимальный объем для гашения гидроудара в большинстве из них встроен. Допустим, реле потока PM1 от Grundfos имеет здесь маленькую диафрагму объемом 0,2 литра. Блок амнигена SK13 имеет здесь маленькую диафрагму для компенсации гидроудара. Бриотанг, киталтехника, бак имеет объемом 0,6 литра, что позволяет компенсировать необходимый гидроудар. Ну, опять же, если насос очень мощный, то лучше дополнительно поставить хотя бы 24, а может ну, 8 литров бачок, потому что этого может быть недостаточно. Есть такие блоки управления по потоку, как, допустим, Брио-2000, которые не имеют, в принципе, ни диафрагмы, ни бака, ничего, но управляют насосом по потоку, поэтому в данном случае лучше всего поставить дополнительно с ним бачок. Такой переходный блок управления ИБА, pc 59 и Бриотоп, они чем отличаются? В них есть функциональная возможность управлять и по давлению, и по потоку. Здесь механически переключается под крышкой тумблер на управление по потоку или по давлению. В Бриотоп самый такой функциональный блок управления. Там уже в прямо в настройках через циферблат кнопками управления выводим насос, точнее сам блок в тот режим, который нам необходим. Все эти блоки, управляя по потоку, соответственно, имеют возможность защищать насос по сухому ходу. То есть, соответственно, если потока нет, воды нет, насос просто будет выключен. Из минусов этого управления, наверное, один из основных, они не подходят не под каждый насос. Так как насос выключается на максимальном давлении, создаваемым им, Соответственно, если насос может, мы берем систему с напором 120 метров, а глубина у нас загрузки, допустим, 40 метров, и мы получаем 2,5 куба, то насос выключится аж почти на 8 атмосферах. Ну, у кого-то, может, система и выдержит, но сами блоки и система домашнего водоснабжения рассчитаны максимально на 6 атмосфер ну иначе просто могут шланги начать разрываться под умывальником и вы тогда ничего хорошего от этого не получите поэтому здесь нужно обязательно предусмотреть при подборе насоса к этим блокам управления максимально создаваемое давление или же дополнительно ставить редукторы давления которые будут срезать весь излишек давления ну, допустим ну хотя бы пятью атмосферами да, то есть вы выставили, в работе насос у вас работает от двух Но когда она идет на выключение, в систему больше пяти, к примеру, не попадает Тогда тоже вариант можно так поставить И еще немножко про эти блоки Блоки управления, которые включают в себя управление и по потоку, и по давлению По функционалу Бриотоп, это самый современный, совершенный блок управления Который включает в себя управление и по потоку, и по давлению, по низ по верх, Защиту от сухого хода с многократным перезапуском и точно так же с возможностью коммутации нескольких насосов в насосную систему То есть функционал у него большой, но и цена у него по сравнению с этими, ну не считая Грунфа, естественно Тоже существенная в ротницу в районе 110-120 долларов он получается Польский ИБА ПЦ-59 крайне простой, стрелочное реле давление как мы наверное как контактное сделано деление включения деление выключения очень похоже по функционала на стрелочное реле давление защита от сухого хода перезапуск по сухому ручной тоже идет сразу с проводом эти без проводов идут и последнее наше Система управления – это частотные преобразователи, инверторы для насосов. Что же это такое? Это управление для поддержания постоянного давления в системах водоснабжения. Как они работают, посмотрим. Сейчас мы рассмотрим, как ведет себя система при управлении через частотный преобразователь, инвертор. У нас, опять же, наше давление и время. И наша настройка, допустим, мы выставили систему три атмосферы. На трех атмосферах у нас система, ну, на бинальное наше давление в системе. Соответственно, что происходит? Точка на включения насоса с нуля. Мы включаем насос, и оно достигается и идет вот. Да, то есть все классно. Что мы можем при этом? У нас здесь может быть в этой точке расход 0,6 метра кубических в час. В этой точке у нас может быть 1,2 и 2 метра кубических в час. А здесь может быть 2,5 м. Ну, это если насос рассчитан, что он может дать 2,5 метра кубических в час при трех атмосферах давления в вашей системе. Давление у нас всегда постоянное. Инвертор изменяет частоту потоваемого тока, и двигатель вращается, создавая тот объем воды, который нам нужен в данный момент времени потребления. Датчик давления снимает давление вместе месте установки инвертора. И проверяет, чтобы у нас было всегда задано нам 3 атмосферы давления. Мы можем менять это давление. И, соответственно, его делать чуть меньше или чуть больше. В зависимости от мощного насоса. Что произойдет, если мы решили взять воды больше, чем наш насос может дать? Допустим, на трех атмосферах он может дать максимум 2,5 куба. И мы открыли кранов на 3 куба. То в данном случае давление в системе упадет и точно так же стабилизируется он найдет ту рабочую точку при которой насос дает 3 куба и некое давление некое давление допустим это будет 2 и 5 атмосферы и она опять же будет постоянно как только мы уменьшим расход она вернется к нашим 3 и насос будет работать в этом диапазоне как видите насос работает при постоянном давлении и соответственно у нас нет перепадов да то есть какие же преимущества мы получаем от использования частотного преобразователя в системе, как в принципе большинства современных домов, давление постоянное, у нас нет перепадов. И если у нас частный дом и идет самостоятельный нагрев воды через котел двухконтурный, то из-за перепада давления, вот это в нижнем включения и верхнего выключения, у нас происходит перепад давления в обоих контурах в горячей и холодной воды и происходит изменение температуры. Вы никогда не были в душе, когда ты настраиваешь на то холодное, то горячее, то холодное, то горячее. Потом вы настроили, все, вы почти моетесь, почти счастливы, тут кто-то на кухне кран открыл и вас опять обдает каким-то неприятным для вас то ли кипятком, то ли холодом. Ну, вроде закаляетесь хорошо, здоровье будет крепкое, но а дети, а дети, которые начинают орать и выбегать из той же ванной то есть, естественно, это неприятно. Частотный преобразователь позволяет, во-первых, получить. Тот объем воды, который нам нужен конкретно в этот момент, не загружая насос на все 100%. То есть нам нужен на один умывальник. Мы кран открыли, насос дает нам ровно на один умывальник. Открываем второй краник, нам насос дает на два умывальника, давление при этом не меняется. При этом мы можем взять насос помощнее, с перспективой на то, что наш объем может нарастать. Какая основная проблема при выборе насосов у нас? Так как мы не используем частотные преобразователи, а почему, они дорогие, да, то есть особенность, почему частотные преобразователи, все круто, че ж мы его не покупаем, дорого. На самом деле это не дешевое удовольствие, ну, все относительно, но стоимость частотного преобразователя начинается примерно от 350-400 долларов. Это на насос до полутора киловатт, там, до 10,5 ампер. Вот, и мы, получается, с вами выбираем, частотный преобразователь только в тех случаях, когда ну, мы пытаемся найти замену еще более дорогим решением. То есть не, не грунт, а хотя бы обычный насос плюс частотный преобразователь серио Entry от Италтехника. И в Европе по нормам э, мы считаем весь объем максимального потребления дома и под это ставим насосы с частотными преобразователями. То есть если у нас есть 6 кранов, которые могут максимально потребить, к примеру, 3 куба воды в час то и ставится насос производительностью максимально на 3 куба в час при 100% его работе. Но когда мы его не потребляем, это не всегда бывает действительно, мы над частотным преобразователем регулируем работу насоса ровно настолько, сколько нам нужно. А в наших реалиях СНГ, да, то есть мы считаем, высчитываем по некой формуле объем усредненный. То есть если у нас даже есть 6 кранов, которые максимально могут расходовать там 3 метра, куби метра кубических воды в час, мы все равно считаем, что мы же их все не откроем, а если откроем, то это будет редко и не всегда, и мы тогда уменьшаем этот объем до некого среднего, усредненного на количество потребителей, 2-3 человека проживающих, и получаем, что нам нужно в среднем где-то порядка 1,8-2 метра кубических в час насос объем. Мы тогда управляем обычной системой. Но если придет тот нежданный момент, когда мы действительно откроем все, насос, скорее всего, справится, просто давление в системе упадет до... Ну, менее прогнозируемый. То есть будет там 1-1,5 атмосферы. Ну, вода, естественно, не закончится, надеюсь, в вашей скважине, но, по крайней мере, колодцы. Но э, система будет работать не так, как должна была. Поэтому это самый современный и комфортный вариант для управления насосами, но, к сожалению, не самый дешевый. Частотные преобразователи сами по себе имеют возможность организации плавного включения насоса, ну, так как это инвертор он разгоняет насос за 3 секунды и насос идет в работу плавно как бы это увеличивает срок службы насоса и уменьшает гидроудар в вашей системе при этом для использования частотного, пре при частотного преобразователя защита от сухого хода нам тоже не нужна, он то силу тока на насос подаваемую, если насос снимается, нагрузка с насоса, он его опять же выключает и опять же перезапускает встроенный уже сразу в инвертор этот вариант. И по касаемо объему бака. Так как, опять же, накопления нет, насос включился и работает, пока мы используем нашу воду, бак нужен только для гашения гидроудара. Даже в комплектах Grunthus SQE, даже на 5-кубовых насосах в комплекте идут баки 8 литров. Поэтому можно использовать на частотные преобразователи баки небольшого объема 8, 14, 18, 24 литра. Единственное, есть такое решение, которое возможно вам пригодится в Siri, в Siri N3 есть функция включения насоса со срочкой Какого плана? То есть при рабочем давлении, допустим, в три атмосферы Насос начнет включаться, первый запуск сделать не при трех атмосферах А можно выставить, допустим, 2 Для чего это нужно? Да? Если, к примеру, у нас стоит с вами бак 24 или 50 литров то при разнице 3-2 атмосферы там будет примерно 20% воды мы будем использовать. То есть из 50-литрового бака мы можем 20, 10 литров воды использовать до того, как включится насос. ну И потом, когда он уже естественно включится, давление выйдет на троечку и будет дальше ровно стоять. Но вот эти 10 литров воды нам позволят использовать водосна систему водоснабжения без включения насоса на такие примитивные обычные бытовые нужды, как набрать чайник воды, кружку воды, там почистить зубы, умыться. То есть простые бытовые задачи, которые будут беречь наш насос до момента, когда мы пришли в душ, да, 10 литров, которые мы включили, и это падение ну, нам сильно вообще, в принципе, мы его даже не заметим. А в процессе принятия душа, давление у нас уже будет постоянное, когда насос запустится и будет поддерживаться давление в постоянном режиме. Вот такие вот системы управления доступны вам для управления вашими погружными скважинными насосами. С вами был интернет-магазин Водолей. Если у вас есть вопросы, оставляйте свои комментарии под низом. Подписывайтесь на наш канал. С вами приятно. Всего доброго. До свидания. Пока.